Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 5 шикарных новых фильмов. Я уже как-то говорил и еще раз скажу, не сильно обращайте внимание на рейтинг AMDB. Лучше смотреть на рейтинг зрителей. Как-то с каждым годом разбежность у них все больше и больше. Ну фиг с ними. Заваривайте чай и поехали! Всевидящее око Первое. Хочется усомниться в умственных способностях человека, который так перевел название. Фильм называется The Pale Blue Eye, что переводится как «бледно-голубой глаз». Почему нельзя было так и назвать? Загадка. Второе. Это вот очень яркий пример разбежности в оценках зрителей и критиков. Я не понимаю, что этим обезьянам в Ди не понравилось. Фильм точно заслуживает больше, чем 6,7. 1830 год. В Академии Вест-Пойнт обнаружено тело кадета Лероя Фрая, которое висело на веревке возле плаца. Самоубийство кадетов – не редкость военной академии, которая известна своим суровым режимом. Хотя я бы не сказал, что у них режим прям суровый. Они ходят по городу, играют в карты, пьют. Когда я служил в армии, у нас было более сурово. Ситуация с самоубийством немножко выходит из-под контроля, когда на следующее утро тело обнаруживает с вырезанным сердцем. Руководство West Point, желая поскорее закрыть дело, обращается за помощью к бывшему констеблю по имени Лендер. Он живет возле леса и страдает от сильнейшей депрессии. Из-за потери дочери. Однако все же соглашается возглавить расследование. Меня очень поразил актер Гарри Меллинг. А, я, я не Гарри. Да, это он играл Дадли в Гарри Поттере. Как-то он высох, что ли? Здесь он в роли Эдгара Алана По. И играет просто бесподобно. Ну точно не хуже, чем Кристиан Бейл. Вы намекаете на то, что кто-то повесил мистера Фрая? Я ни на что не намекаю. Меню. Тайлер приглашает Марго на ужин, но это не совсем простое свидание. Они отправляются в ресторан, который находится на отдаленном острове. 12 человек, запланировавших здесь свой ужин, заплатили за такую возможность огромные деньги. Тайлер пригласил Марго чуть ли не в последнюю минуту, и ни она не успела осознать, в какое заведение попало, ни коллектив ресторана ее не ждал. Оказывается, шеф с фамилией Словик, не Славик, Словик, сам выбирал гостей своего ресторана и приготовил для каждого особенный сюрприз. Появление Марго среди приглашенных смутило его. Ведь меню и отношение к каждому клиенту создается отдельно. Но отступаться от намеченного сценария вечеринки он совсем не планирует. У вас есть вопросы обо мне или хортоне? Любые вопросы. Шеф, это ведь бергамот? Да, это он. Достать ножи стеклянная луковица. Частный детектив Бенуа Блан страдает, ху... страдает из-за того, что не может найти корм для своего мозга в виде какого-нибудь сложного дела. Но вдруг получает коробку с головоломкой, в которой содержится приглашение посетить вечеринку, на которой нужно будет раскрыть постановочное убийство. Как только Бенуа попадает на живописный остров, принадлежащий миллиардеру Майлзу Брону, он оказывается в компании политика Клэр, стримера Дюка, модельера Берди, ученого Лайнела и других. Приступив к расследованию довольно странного преступления, Бенуа неожиданно выясняет, что вечеринка является подготовкой для настоящего убийства. Даниэль Крейг и Эдвард Нортон, конечно, тащат фильм. И он хорош, но не настолько, как прошлая часть. При просмотре я, как и в первом фильме, напрягал мозг и старался обращать внимание на всякие мелочи. В ожидании, что эти чеховские оружия выстрелят. Но не хотят они стрелять. Так что сильно не напрягайте мозг, просто расслабьтесь и наслаждайтесь красивой картинкой и игрой актеров. Откроешь дверь? Ты опять что ли в ванну залез? Нет. Паранормальное явление «Дом призраков». И вдруг появляется второй дегенерат в виде локализатора названия. Фильм называется «Date Stream», то есть «Смертельный стрим». Больше ничего не буду говорить. Просто проехали. Блогер Шон обрел популярность за смелых и невероятных трюков. Но однажды он переступил грань и впал в немилость интернет-сообщества. Тяжело работая, чтобы вернуть подписчиков, мужчина придумывает ловкий план. Он намерен провести ночь в доме с привидениями. Надеясь, что это заинтересует публику. Конечно, заинтересует. Вооруженный многочисленными камерами, Шон пребывает в Мрачный дом, печально известной серии убийств, которые случились с его прежними обитателями. Он оптимистично настроен на грядущую ночь и уверен в том, что с ним все будет в порядке. Но на самом деле Шон даже не представляет, в какую задницу он попал. Для меня этот фильм прям открытие. Очень зашел. И страшный. И смешной хорош. Но блин, это никакие не паранормальные явления. Что за бред боже? Привидение. Там привидение. <с Throwing sound> Что <с perish> мне делать? <smart> Я не пойду туда! Меган. Джемма робототехник в компании по производству игрушек. Неожиданно она получает опеку над своей племянницей, родители которой погибли в автокатастрофе. Девочка, как и должно быть, тяжело переживает их смерть. А Джемма пытается ее успокаивать и подружиться. Но это у нее, мягко говоря, получается очень плохо. А вот что у нее хорошо получается, так это создавать роботов. Поэтому она дарит девочке экспериментальную куклу Андроид, которая должна с ней подружиться, давать всякие советы банальные и оберегать от опасностей. Меган прекрасно все это делает. Кроме задачи оберегать. Тут она немножко перебарщивает. Я смотрел это в кинотеатре и в конце ждал сцену после титров. В надежде видеть какой-нибудь анонс кроссовера с Чакки. Но, увы и ах. Чрезвычайная ситуация, все системы в порядке. Меган? Что ты делаешь? Вот чёрт!